Поставь их одинаково, потому что я сейчас сяду и не вижу, что есть в кадре. Ну все. Ну вот так нормально? Ну вот так, да. Ну поехали тогда. Серега, ты можешь посмотреть там далечко? А что такое пушистая? Серега, щелочку загни, пожалуйста. Тогда вот идеально, да? Так. знаешь, что вчера мне было? Капсикам шею намазали. Когда разогреваешь, знаешь, она как бы И, и, и самое интересное, что ты ничем не затрешь. Это понятно. Чтоб да. шея не болела. А что у тебя шея болела? Ну за что делать чуть-чуть? Вообще мне не шея болела, а на шея намазала. Вот У тебя болело животное, тебе намазали шею. Да крыло там чуть-чуть. Крыло? Поглядели. Правое. Надо шею намазала, А я потом. А ее же никак не оттереть. А как ты отвоешь? Она жжет. Она жжет, да? Нормально все все. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья. И сегодня мы с вами хотим поговорить... А где подписываемся? Подпишитесь, пожалуйста. Подписывайтесь, колокольчик уведомления, ставьте лайки сразу же и комментируйте вот здесь. Прямо да, ниже. кнопочки все снизу, друзья мои. Сегодня мы хотим с вами поговорить о федеральных стройках, да, то есть где реально можно заработать, собственно, и в каких сроках. У нас... Как таковых федеральных строек, ну, наверное, на пальцах одной руки пересчитать. Да. Если мы говорим про центральный Сочи, именно район центрального Сочи, то у нас вообще один комплекс строек, Правильно говоря? Да, я хочу название сказать, есть им, еще, друзья. Есть еще два в Хостинском. районе, как бы это, да, это вроде бы центр Сочи, ну как центр Бытка, э, Северный склон, но это считается Хостинский район. И есть у нас худебство. Худебстве. Но в худебстве, честно говоря, как бы. объекты интересные, нормальные, то есть их можно покупать, но. Я не особо в них верю. Не, мне они просто не нравятся. Не, нравятся они, мне, Слушай, не нравится, нравятся они мне. это на долгий срок для пенсионеров. Ты пенсионеров, вот да. знаешь, как бы в свою деревню. Вроде бы ты и недалеко от моря и от центрального района Сочи, но где-то там у себя в деревеньке. Да. И сейчас, что происходит, допустим, на Южном парке. Я хочу вам напомнить, что ЖК Южный парк это центральный район города Сочи. Это спальный район Макаренко. Это единственный комплекс, который находится, вот, вот он стоит, там четыре корпуса, и вокруг него очень много зелени. Это национальный парк. А, парк Краснодар, как он называется? Парк южных культур. Как называется? Да. Серьезно? Ну, пусть будет так. Собственно, в чем преимущество данного комплекса? Во-первых, те, кто заходил туда на инвестиции, не забываем, что у этого комплекса маленький квартир, квартирный фонд. Как квартиры. Нет, 620 или 600, ну в общем до 700 квартир на 4 комплекса, да, 12 этажей. Друзья мои, это относительно немного. да, То есть э, конкуренция в рамках этого комплекса, комплекса, она в принципе невысокая. Понятно, что она есть, как в любом комплексе. И... Слушай, и там, сошь, в, в принципе там парковочных мест, грубо говоря, на весь комплекс будет больше 50% э, Это даже очень хороший плюс, потому что в ни в одном комплексе такого нет, да? да э, наличие да. парковочных мест. Там не будет вот этого бешеного человека, когда вы проживаете в Южном парке И у вас на этаже там по 250 квартир То есть Да, и там еще, э, смотрите, собственно, на каком этапе Южный парк у нас сейчас, в данный период времени Сейчас корпуса готовы. То есть все, дома, корпуса, все, они готовы. Внутрянка, наружная часть, все, все, все готово. Застройщик доделают благоустройство. Да, наделает благоустройство и там останется, так скажем, финишные работы. Когда там Заканчивают при территорию, может, и они уже передают ключи в этом году весной. То есть уже в марте люди берут ключи у застройщиков, и принимают собственно, собственно, и ремонт. заходят на ремонт. На сегодняшний день есть очень интересные программы, субсидированные ипотеки, ставки, скидки. Давай я расскажу да, более подробно. Друзья мои, сейчас в Южном да. парке можно купить квартиру под субсидию под 4% напрямую застройщик. Кстати, то, что касается застройщика. Застройщик нам на Сочи ЮДВ дал три позиции. Позиция очень сильно отличается от предложений, так скажем, всего, всего рынка, города и самого застройщика в целом. Поэтому у нас есть три позиции. Самое, что интересное, это, знаете, квартиры не лишь бы какие-то такие там, условно, первый этаж, вид в никуда и так далее, там подобное. Нет, это не так. Это достаточно высокий этажи, это выше восьмого, и квартиры э, угловые, угловые, угловые, угловые, 41 метра. Мм. Но они угловые, но сама внутри квартира полезная площадь правильной квадратной планировки и имеет два балкона. Ну, то есть, на Там балконы да. лоджи, да. А такие позиции, они, в принципе, редкие по комплексу. То есть смотрите, как это происходит. То есть, мы берем корпус, да, таких квартир всего 4 на этаже. 4. А, и наши квартиры, они а, с видом... Во двор, так скажем, на внешнюю сторону. На да, есть, допустим, темную сторону, да, когда там совсем зелень зелень. А это прям вид на двор, во двор. И такие позиции, они вот максимально привлекательны. да, то есть на них можно заработать, их можно хорошо сдать, перепродать. Все, что угодно с ними сделать, потому что позиции максимально ликвидные. Опять же, то, что касается жилого комплекса Южный парк. Мне лично он нравится, я живу над ним, я живу у ЖК Новогинский, и каждое утро, и каждый вечер, каждый день я на него смотрю. Ты то не больше, да? Ну, я просто да? Да, у меня комплекс находится выше, и я смотрю каждый раз на Южный парк. А то, что касается комплекса в целом, скажу свои личные впечатления однозначно комплекс для жизни но премиальное качество одежды для, как отдыха, для, жизни. для да. отдыха для жизни для тех кто говорит то что блин далековато от моря пешком не найдешь не доедешь друзья мои родники вот послушайте удобная а, транспортная развязка. Да, как, когда вы находитесь э, возле моря тем более на первой береговой линии там есть тоже ряд минусов когда речь идет о Постоянном местожительстве, а, об отдыхе на нормальном, а, спокойном, когда вы живете там на Первом берегу, ну понятно, что летом там балаган. А в Южном парке такого не будет. И, кстати, в Южном парке есть особенность, а, никакая сезонность на этот комплекс не распространяется, потому что это спальный район Сочи, Макаренко, да, здесь сады, школы, но ну, здесь, так скажем, м -м, коренные местные жители. То в большей удобно, степени. Это удобная транспортная развязка да, равни, да, да. Равнина И он как бы вроде бы в центре, тихо, спокойно Если посмотреть Сколько вот у многих вопросов Сколько пешком до моря дойти До моря буквально ну, 15-20 минут Не торопясь спокойным шагом могу вы будете у моря Опять же вопрос Ходить пешком на море Ходить пешком на море Ну понятно, что многие хотят Ходить пешком на море Но опять же здесь речь идет э, О комплексе, который подходит для Постоянное место жительства, да, либо для долгосрочных сдачи в аренду, потому что в этой локации, кстати, что самое интересное, на Макаренко не хрена снять, вот если по-честному. То есть вообще весь район Макаренко, его, его в принципе любит, да, такой нормальный, хороший район города Сочи. Минимальный платеж за ежемесячный, если сдавать квартиру на долгий срок? Ну, от 50 тысяч. А да. И самое интересное, то что здесь выбрать нечего. То есть у тебя э, либо гаражи живые, да, мы вообще как бы ну, мы их даже не видим, они для нас не существуют. Либо старый фонд панель. Старый фонд вот эти панельки девятиэтажки, там еще повыше. Ну, сами понимаете, квартиру в Сочи в старом фонде. Ну, так себе и стоит. Ну, бывает там зарядки исключения, какие-то более менее нормальные нормальными собственниками. Но в большинстве случаев это приключения, собственники там как бы ну так себе, я извиняюсь. Да, все... вот к нам прилетел покупатель, и мы показали ему, э, так скажем, младшего брата южного парка. Это комплекс архитектор, да, один в один, один и тот же застройщик, премиальная отделка. Только комплекс уже полностью весь дан находится в центральном районе города Сочи. Когда смотришь на этот архитектор и понимаешь, как будет выглядеть придомовая территория. Э, зона ресепшена, входная группа, шлагбаума, да, ну вот вся вот это ограждение, озеленение. Ну, ты понимаешь, что э, делаешь правильный выбор, чтобы проживать именно в шелом комплексе Южный парк. Поэтому, если кто-то из вас хочет посмотреть вживую или в режиме видео онлайн, всегда готов показать, на самом деле, э, есть ли аналоги в городе Сочи, в центральном микрорайоне, жилому комплексу Южный парк, но честно сказать, я назвать не могу. Но я при б... такой локации. Я наверное, тоже... И самое главное, при, такой, да. при такой цене входа. Самое главное. Мы... Да, цена входа, кстати, нам тоже относительная. В целом, по комплексу цена 400, 410, 420, 430. У То у это есть это зависит, да, зависит от позиции. У нас, естественно, есть... От дешевые. 300. От 300 000, да. 000. Это хорошие позиции. И, знаете, что... Взять квартиру за 300 за квадрат в новом комплексе от застройщика, естественно, с полной стоимостью, по додушке, -до сейчас еще по додушке, -до -до ну почему бы и нет? Да, когда он уже вот вот на преддаче премиальный бизнес-класс, еще раз повторюсь, очень много детских площадок, да там, блин, там Ну, для стоять. жизни, да, да. Для жизни идеальный для вариант, вариант по-другому, ну, так <свят> будет бы, придумать нельзя. Самое главное, что это абсолютно новый комплекс. Для тех, да, для тех, кто хочет зайти в этом комплексе на инвестиции. Здесь вот, давайте, знаете, как просто прислушайтесь а, к нашему мнению. А, в комплексе небольшой квартирный фонд, да, то есть конкуренция, ну, ранее говорил, нам не сильно высокая в рамках этого комплекса. А, для вас есть а, варианты, понятно, купить за, за наличку. ну, как бы это очевидно. И есть хороший вариант, можно взять квартиру под субсидию на 2 года, там ставка будет 4%. И знаете, как когда вы заходите на ставку 4%, там на год или два или на три, ну, понимаете, что это ну, в целом выгодно, да, у нас инфляция гораздо больше. То есть вы за счет чужих бабок, да, там, банковских захватых заходите на проект и работаете в своих же интересах. Только понимаете? выгодно, самое главное. И естественно, основная часть платежей она будет идти в дело кредита, там условно за год, за полтора, за два. И знаете что, Вот я живу в ЖК Новатинске, на Вишневой. Комплекс, если не ошибаюсь, ввелся в эксплуатацию в 2014 или 2015 году. Собственно, что в нем сейчас происходит? А найти там нормальную перепродажи не представляется возможно, потому что а, комплекс настолько устоялся, то есть там продаются среди своих. Вот нельзя просто вот прийти и сказать, я вот хочу квартиру в этом доме, дай мне, пожалуйста. Но их нет, их просто вот нет. А, в понимание, что через 3-4 там, года, там, через 5 лет в Южном парке плюс-минус вот такая история будет. Когда вот все перепродажи устоятся, там да, позиции нормальные будут, но надо будет еще их поискать, потому что все равно квартир ну, да, немного. Да. В общем, пока есть очень выгодные условия, очень выгодные. Цена входа, самое главное, и есть что рассмотреть, ну, однозначно советуем для жизни это Южный Парк. Да, и знаете как, понятно, что вы смотрите, прислушиваетесь, кто-то прислушивается, кто-то не прислушивается, кто-то там в комментариях непонятно что пишет, но дело не в этом. У нас есть достаточное количество покупателей, которые так нас послушали и на прямом эфире наши ролики посмотрели, и просто вот ну, не постеснялись и позвонили. И в моменте люди забрали такое шоколадное предложение. Просто у меня, это, я говорю, то, что за последние э, недели-две произошло. И люди, э, вот те кто позвонили, я думаю, что вы нас сейчас смотрите, на таком коне оказались. Просто вот когда даже немножко завидуешь. Ну, если по-честному. Mm, да, да, да, да, На да? самом деле, этот комплекс желательно смотреть вживую, да? И когда ты смотришь на ну, все его масштабы... Да, и на... его и дистанционно можно рассматривать. Как бы, ну, посмотрел вживую и посмотрел. Его можно дистанционно рассмотреть. Он... Да, все-таки, да, если подотложить, для перепродаж подходит, для аренды тоже подходит. Максимально для жизни. И в большей степени, да, для нормальной, размерной, комфортной жизни. Потому что и транспортная развязка, и нормальный район, и зеленя у тебя, и там все-все. Все, все. Да, хотите проживать в городе Сочи, но в комфорте, в полном. Правильно? Угу. Ну, в смысле, не экономика. Опять же, а, да, знаете, то, что касается транспортной развязки, ну, понятно, что она там удобная. И самое приятное, то, что ты можешь поехать туда, можешь сюда. и То есть у тебя вот с этого пятачка, там, с Южного парка, у тебя улица Пластунская, да, там, такая одна из главных улиц э -э города Сочи. И она действительно удобная. Я, знаете, э -э жил... У Вас будут окружать четыре школы. Садики есть, магазины, развязки, да что, ну там вся инфраструктура, все что нужно. Да, еще знаете как, я в прошлом году жил в комплексе Сияние Сочи, это на виноградной, это старый уже комплекс, ну нормальные классный, но там знаете какой минус заметил, ты выезжаешь из комплекса, ты едешь либо на правой по виноградной, либо налево. либо налево по виноградной, и как бы у тебя выбора нет, ты, то есть ты не можешь, либо там в пробку встанешь, либо Или там, там встанешь в пробку, встанем. либо там. И все. Либо через Москву поешь, либо через центр поешь. И все. То есть у тебя, по большому счету, ну, как бы руки завязаны, и ноги, и колеса, и рули, и и педали и все остальное. Да, здесь у тебя есть какие-то маневры и, и это действительно удобно, потому что мы сами работаем на Макаренко, когда на улица Прикосовая, мы все живем на Макаренко и самое интересное то, что мы когда планируем, допустим, поехать в вадлер или в Дагамыс, мы все на под выходим либо туда, либо туда, либо на центр, либо на транспорт. то есть м -м, ну, здесь в принципе комфортно и удобно. И опять, же, друзья мои, я сейчас не говорю а, про тех, кто хочет м -м, прям, вот жить возле моря. Нет, это немножко другая история. В общем, друзья. Звоните, пишите. Южный парк есть. У нас на Сочи едует три позиции. А какие позиции, мы вам лично расскажем. Не будем это м, публиковать. Да, так, скажем, на ставьте базире. лайки, пишите, звоните. Дадим вам всю максимальную информацию. Дадим информацию ту, чего нет в этом городе Сочи. От слова совсем. Да, ни у кого поменада. Мы стараемся для вас найти самые лучшие, выгодные варианты. Все, друзья. Всем поехали. пока. Всем пока.